Всем привет! Я нежная весенняя сумочка. И сегодня я покажу, как меня сваляли. Жестко направо, ровно, ровно, весь шаблончик. А теперь вверх, выше, выше. Накрыли прозрачной сеточкой. Обрызгали теплой водичкой, промокнули и потерли мыльцем. А теперь ласково погладили, убрали сеточку и перевернули на другую сторону. Лишнюю шерстку загнули и снова стали гладить. Это очень приятно. облака, а потом голубые и зеленые. Ой появляется травка. Ее все больше и больше. А теперь блестящие кудряшки, Так щекотно, когда иголочкой делают травинки. И от листочков тоже щекотно. Но я щекотки не боюсь. Ой, какие цветочки распускаются. Они сиреневые, их все больше и больше. Ой, как много! Целая полянка! Желтые солнышки! белые пушистики и снова мягкая сеточка и снова меня погладили Вот это массаж, и все для того, чтобы цветочки никуда не убежали. Колючки вход пошли. Прямо полноценная процедура массажа. Наконец-то я свободна. Цветочки уже привалялись и никуда не убегают. Надо каждый бачок укрепить. И донышко, и уголочки. А теперь прыгаем, прыгаем. Вот так, вот так. Ух ты, какая скалочка. Покатаемся. А теперь с каждой стороны покрутимся. Эта процедура не быстрая. Но приятно. Я стала гораздо меньше и теперь меня можно потереть деревянным утюжком. Я становлюсь все красивее, морщинок больше нет. Ой, что это? Это же пенопластовая формочка. А чтобы она не крошилась, ее спрятали в пакетик. Теперь я буду совсем красивая, ровная и аккуратная. Со всех сторон меня разгладят. Великовато я еще. Верх у сумочки должен быть ровный. Пастельный карандаш лучше всех рисует по жерсти. Лишние обрезали острыми ножницами. А краешки нужно обязательно завалять с мылом. Лучше, конечно, надеть перчатки. Так дело пойдет быстрее. Ну и как же я похудела? На целых сорок процентов! Я уже искупалась. Сначала в теплой водичке, а потом в прохладной. И теперь меня сушат в махровом полотенце. Вот веселые покатушки. Ну все, последний штрих. Краше меня нет на свете. Ой, как тепло, Все тридцать три удовольствия. Вот какой я стала, нежной весенней сумочкой. А теперь меня отнесут в теплой батарейке, чтобы я полностью высохла. А если хотите увидеть, как меня украшают, посмотрите следующее видео. Всем пока-пока!